Всем привет, дорогие друзья! Хочу вас ознакомить с проектом Vice Deposit, который платит уже очень много лет. Самое надежное сообщество по всему миру. Вам при регистрации дают 10 долларов. На эти 10 долларов вы создаете депозит. Вы заходите в график выплат и создаете программу на первой неделе нажимаете вот, например, я покажу на своей, это на четвертой неделе. А у вас будет на первой неделе первая доступная. Нажимаете, создать депозит. Вводите любое название, вписываете сумму на первой неделе, это 10 долларов, и с выплатой через одну неделю 11 долларов. И каждую неделю вы делаете вклад на первую неделю со вносом 10 долларов, с выплатой через одну неделю 11 долларов. Если хотите получить еще 10 бонусных долларов, вам нужно еще это пополнить минимум на 20 долларов и создать на эти денежки э, программы. У вас в общем будет 20 своих и 20 бонусных долларов. И вы уже будете зарабатывать не 1 доллар в неделю, а уже 2 доллара в неделю. В месяц ваш пассивный доход будет 8 долларов в неделю. А если без вложений, это 4 доллара в неделю. Вы можете начать без вложения. Покажу вам свой. Ну это мой график. Как видите, выстроен у меня по 40 долларов. Он идет. Вот выплатал у меня на текущей неделе еще 40 долларов. Высота у меня 40 долларов у меня программа и 4 доллара это проценты. И я получаю на пассиве уже 16 долларов в неделю, на полном пассиве. Чем больше вы инвестируете, тем больше, соответственно, вы зарабатываете. Кто хочет проверить, ну то кто можете начать без вложения на бонусные 10 долларов. Выводить вы можете в любое время. Вывод осуществляется в течение 24 часов на вашу платежную систему. Основной счет это деньги, которые день, который ты можешь выводить. Предоплата ⁇ это те средства, которые ты создаешь программы. Часть идет на программы, и часть идет у вас на вывод. Ну, проценты на вывод Это выплаты неделя, показываются вклады моих программ на 171 доллар. И ожидаются выплаты по всем программам. Ваш капитал по программам, своевременный вклад, который я сделал, рол текущий, и с какую помощь я сделал ну, проекту. Ну и моя текущая карма. В течение 4 недель карма должна 100%. Но для новичков это можно забыть до 17 недели. Если вы приглашаете друзей, вы зарабатываете 10% от их взносов. Например, человек инвестировал 20 долларов, создал на них депозиты, вып... Автоматом получили 2 доллара. Плюс, если участвуют сейчас в акции партнеров, вы подаете заявочку, можно получить бонусные 10 долларов, если вы приводите человека, и он инвестирует и создает депозиты. Вы получите 10 долларов гарантированно. И, и, или, или 200 долларов, если займете призовые места. Первое место там 200 долларов идет. Пятнадцатое место, это 30 долларов. Программы, вот какие-то, видите, у меня создания Тут-то показывается, сколько я инвестировал. когда, сколько выплата и через сколько дней. И показывается день и время. Как вы видите. Тут-то есть партнерочка. Если вы приглашаете трех активных человек, они инвестируют минимум на 20 долларов, то вы получаете матричный бонус, это 10 долларов за 3 активированных человек, от 20 тетов. И вы получаете 10 долларов на баланс. Так что внизу в видео будет ссылка на регистрацию, и можете мне писать или в YouTube, или я оставлю свои контакты. Всем удачных инвестиций, всем удачи, всем пока.